Всем привет, с вами Лев, и сегодня, ребята, мы пройдем карту, дроперы, ребята, в Майнкрафте, да, в принципе, э, карта называется World Drop, и вроде как, я так понял, это дроперы, да, вот, Start the Map написано, начать, как бы, карту проходить, но, ребят, не так все просто, я хочу, как бы, посмотреть, что тут еще есть в этом лобби, так сказать, есть кнопка. Окей. Вот он, сам разработчик. Я уже проходил одну карту, не всей. Просто сам прошел. У него охиенные карты получаются. То есть я одну карту прошел, я охиел от механизмов всяких крутых. У него получается с командными блоками, я так понимаю, хорошо справляться. Все такое у этого чувака. Поэтому... Ну, в принципе, вот уже он зашел в игру. Я не знаю. э, -э, -э не надо. Так, я сейчас посмотрю, может быть он не зашел в игру, а я не понимаю английский, да, окей, ладно, не знаю, что-то русские буквы, не понимаю, мне нужны английские буквы, я хоть и не понимаю английский, но я английский больше понимаю, чем русский. Ну просто действительно, ну как это так? Левел один, ад, я вообще-то перепрыгнул, мне не надо вот это. Да я понял, все. Окей, у него охиенные... Ну, ладно, вы уже поняли, что у него крутые карты. Не охиенные, конечно, но я давно таких карт не видел. Я в эту карту первый раз играю. Но это, по-моему, реальный дропер. Я проводил что-то наподобие на дропера. Ну, плюс там еще кнопки, главовомки, какие-то... Жесть какая-то. Короче, просто дропер набрал до хера лайков, а именно 16. Это ну, много для моего канала, поэтому я реально рад этому. И... Буду надеяться то, что наберем хотя бы 10 лайков, э, не знаю, за месяц попробуем набрать. У меня сейчас некоторые проблемы с активностью, поэтому. Ну, давайте 9 лайков попробуем набрать для начала, да? И мы пройдем еще одну карту этого чувака. Level 2. Океан монумент. Хорошо. Монумент океан. Я так понимаю, здесь будут дроперы в стиле 2D. Хорошо. Так, тут что-то мне объясняют. Золотой блок это чек-пойнт. А, -а, -а, а, ну я понял. Вот, да, все, я понял. Спасибо. Будем сохраняться. Погнали. Тут очень быстро летишь и поэтому не успеваешь. Кстати, когда чего? Чё за смехтельные блоки, алё? Тут два метра у этих блоков. Вы что издеваетесь, что ли? Но это специально сделано. Ладно, я понял. Давайте с левой стороны попробуем полететь. Ч? На край блока ты теряешь меньше жизни. Я вообще нисколько не посиял, Я молодец просто. Я понял. Эти блоки смертельные, но они... Если на краю встать, то ты не умрёшь. Хорошо, я понял. Нужно это сразу делать. Да. Окей. Дубль номер десятый. Погнали. Нет. С правой стороны надо. Тут тупо. Но здесь хотя бы сразу можно прыгать почти. Это очень приятно. Ой. Это это баги Майнкрафта. Ничего не знаю. Все, да. Пока. Закрываем это. Все, я это прошел, Молодец. Так, где мои золотые блоки? Спасибо. Левел третий Каф. Каф это, по-моему, пещера. Или что-то подобное. Ну, шахта, короче, да. Да, ну, для начала, в принципе, для, так сказать, первого видео спустя почти 10 месяцев, я, если что, проходил дропех последний, э, именно карту дропех, я проходил аж 9 месяцев назад. Короче, э, 17, 16 сентября вышло то видео, представляете? 18 -го года. Поэтому, как бы, ну, да. Блин, это достаточно просто было. Окей. Э, поэтому для начала мы пройдем эту карту. Если вам она понравится, то вы как бы пишите это в комментариях, все такое. Ну, тут не особо, конечно, крутые дроперы, я вам так скажу. Но, но, что хочу сказать? В любом случае, для начала, для начала, так сказать, сезона или что-то по типу этого, можно начать такую карту проходить в 2D-стиле. А здесь что? Не работает этот э, способ мой? Нет, не работает. Здесь нельзя на бок. Или можно? Нет, нельзя. Я вас понял. Нельзя, это подстава долбаная. Давайте... Ну это тупо, тупо, тупо, тупо, тупо. Да, ты умираешь в любом случае. Да все, все, все, успокойся. Эээ... -э... Может быть видео даже на две части, хотя нет. А, видео на 30 минут получится, как хочешь все, да. Радуйтесь, наверное. О, есть. Так, все, я прошло, молодец. Следующая карта, карта называется десерт. Это пустыня. А, в принципе, погнали. Ага, здесь по прямой надо. Поначалу. Прямая, прямая, оп. О! Так. Есть. Оп. Бляха. Бывает, ничего страшного. Опа. Два этих самых отверстия. Хорошо. Немножко, конечно, дроппер опасный, потому что так летишь быстро, просто вообще страшно. Прям вообще капец быстро. Замедление бы какое-нибудь сделали. Так, я понял, надо сразу прыгать, короче. Да, да, вот тактика. Бляха. все, я понял, моя тактика лучшая просто. Тактика богов. Надо сразу прыгать на вот этот блок. Краюшек. И оттуда уже... Ну, ребят, это чисто Майнкрафт не сразу делает так, да. Месса. Левел шестой, хорошо. Это, я так понимаю, красная пустыня. Или что-то по типу этого. Блин, я думал, что я сейчас с первого раза пойду, Но что-то пошло не по плану. Так. Да чтоб тебя, да пошел ты. Короче, я понял. Оно тебя в любом случае убьет, только вначале не убьет. Пока еще Майкрафт не прогрузил, так сказать. Типа первые, я так понимаю, три секунды. Ты не получаешь урона после смерти. Это я уже на всех версиях Майкрафта заметил. Поэтому этим можно пользоваться. Да. Айс. Айс это лед. Так. Хорошо. Опа. Просто миллион смертей видео. Я, короче, везде тут посчитаю, сколько я умер. И, короче, видео название напишу, то, что я сдох там сто раз. <laughs> да. Может быть, по хайплю, да, но это не точно. Хайп, хайп, хайп. Дропперы вам нравятся. Я еще, кстати, записывал уже месяц назад Гравити. И оно набрало, оно ну, тоже неплохо просмотров, в принципе. И все вот этого, всех вот этих штучек. Мы почти, кстати, долетели. Это неплохо. Возможно, я в будущем буду даже вдвоём проходить э, с кем-нибудь дроперы. чтобы было повеселее. Да. Хорошо. Это видео, скорее всего, выйдет... Э, я не знаю, когда оно выйдет. Поздновато, наверное. Я просто его записываю в тот день, когда я э, собираюсь уезжать. Точнее, не в тот день, но я на следующий уеду рано утром, поэтому... Ну, я отдыхать, типа, на Мальдивы поеду, да. Хорошая шутечка, братан. Ты где научился так шутить? ва ха Поэтому роликов не будет неделю, а может быть даже чуть больше, потому что, как бы, надо отдохнуть после отпуска. Это главное, просто, как бы, главная вещь, да. Я тебя ведь зарежу. Еще раз позвонишь, я тебе.. Я уже задолбался долбиться в блоке. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой! Блин! Я как-то. Заход плохой получился. Вот, во-во-во-во-во-во-во! А? Монтаж я просто не успею сделать, поэтому выйдет позже видео. Поняли, да? Я бы его выпустил раньше. Ну вы и так два последних холька не посмотрели, поэтому и посмотрите сначала. Окей. Короче, лев пришел за хайпом. Да. Лев 2 пришел за хайпом. Поэтому где бы они 16 лайков на этом видео, да. Ну, их, конечно, тут не будет. Знаете почему? А все достаточно просто. Потому что дропер сам по себе не очень крутой. И я бы не стал бы сам себе бы даже 16 лайков ставить, потому что мы ну, его нахер, ну. 10-9 лайков, я думаю, можно поставить. А вот, вот... по-другому нельзя. Да, все, короче. Я что-то слишком много про лайки говорю. Я за это извиняюсь, потому что я как бы не выбрашиватель лайков, но просто как вы провели активность на в прошлом дропе, это просто хиеть, Да. Просто хиеть. Ну как-то, кстати, нормально так набирает вообще. Жестко, короче. Да задолбал, короче, все. Я, я, я, я не буду об этом говорить. Все, все, все. Только не бейте, люди, пожалуйста. Я не буду больше в жизни говорить про ваши эти лайки. Да. Я говорю не про породу собак, я говорю именно про лайки, которые в интернете ставят. Зачем-то другим пользователям. Вообще, какие лайки? Мы живем, вообще-то, ну, как бы, я не СШАнин, поэтому я не буду говорить лайк. Я буду говорить, мне понравилось. Вот, да. Понравилось. Вот, все. Ставьте мне понравилось, и тогда поговорим. Да, под видео просто. Короче, ребят, увидимся тогда, когда я это пройду. Говно долбанное. Ár... Задал у меня жопа горит ярким пламенем. Жопом, жопа полная. Задолбала я это проходить просто. Что? Что? о Оо-по-по-по-по-по-по-по. Тактика у меня есть. Тактика льва. Пошел нахер, а? Что это? Сколько этот уровень проходить? Я все, я понимаете, я меня... Шоу! Отец. Ну ты видел, видел. Убьет ну, меня сейчас кого вызовут. Я ее сково сам себе вызову бляха. Да твою мать долбоену. Давайте один блок убьем, ну, вот там в конце. Во-во-во! вот этот, вот этот, в который я сейчас влезался. Давайте ее, ее, его убьем. Твою мать. Е бой, наконец-то я прошел это. Э -э Фух, бляха. Это у нас, я так понимаю, последний левел, да? Че тебя качает? Ты что издеваешься? нет. Я поташну под этот самый... Под та та короче, вы поняли. Я сложность тебя-то понижу, потому что я хочу, чтобы у меня голода не было. Что? Что это? В смысле? Я сейчас не понял, а чё там работает? Какие механизмы? Чё за механизмы? Да бля, я пьяный, как мне это пройти, а? Вы чё? Пацаны, я подбух бухлишком. Видимо, поэтому я и такой неадекватный в этом видео, да? Наверное, из-за этого. Опа, опа, опа, опа, опа, -о, -о, о здорово, как жизнь тихая. С левой стороны мы что то справа везде проходим. А тут, наверное, слева и нельзя. Тут слева тебе не разрешают, говорит, пошёл нахер. Да, тут слева нельзя, ну его нахер короче. Опа Бляха долбанулся Тек Оп, о, качает Ну я, я реально я качает, ну что мне делать Твою мать, мне ноги сломал, тихо Тихо, тихо, тихо, тихо Бля, такой чувство, когда я пьет, куда-то еду очень быстро на машине своей после тачки. Тихо. Опа, опа, опа. О-о-о-о-о-о-о-о-о. это близ. Ближе уже некуда просто. Ближе не бывает. Твою ж дивизию, а? Бля, ну ты задолба, почему я все время от блоков умираю? Чё за. Слишком умный разработчик. Я что-то его слишком рано По... Похор... Чего? Похоронил? Нет, не я, я не буду его похоронить, он реально нормальный разработчик. Я говорю в том смысле, то что... Э, этот самый... Короче, запейте. Я... Я говорю то, что он слишком умный. Потому что он делает так, то, что бл от блоки нельзя как бы выжить. Их, а От них можно выжить, но это надо постараться. Но чуть-чуть осталось, хорошо. Ребят, Я адекватный, я спокойный, все нормально Я не вижу, не, не, не ору, ничего Это все сделано ради того, чтобы вы поржали И я поржал смотря этот ролик Наконец-то от этой точноты избавился Левел 9 Десятый левел Так, а что мне показалось? Окей Так да. В смысле? Вот это поворот Уии да, это, это, это, это, это, это, это, это не, это не закона. Это, это, это не, как? В смысле, я что вам? Я кто вам? Вы чё? <смех> опа, опа, бляха. Я понял. Опа, опа, опа. Так, ну надо, короче, вот сюда. Опа, бляха. Опа, опа. Блин, надо боком, боком паковаться пахкуемся боком. Боком паркуемся, окей, я понял. Бля, что это за сложная карта? Опа, опа. Но это слишком сложно. Это, это это очень сложно. Сложнее не бывает просто в жизни никогда не было. Так, тихо. Это интересно и одновременно жестко. Я уже комментировать устал. У меня уже сил просто нету. Бляха, ну его нахер. Может быть на стриме это-то пройти, ну... Это же последний уровень, точно не или... нет? нет! Ну почти же! Что-то прогресс был в мировом масштаба просто. -ху -ху! Есть! Просто налегке. Это изи было. Четко. Ага. Так, левел э, 10, end. 11 левел, хорошо. Фух, я, я бешеный, ребят. Все, это, это, это понятно. Да иди ты нахер с этими поршнями. Не надо меня так пугать своими покшнями. Найди Дебила другого, чтобы он с покшнями полгода проходил это. Я пройду это быстрее даже, чем лед. Ну лед это, конечно, вообще жизнь была. Хорошо то, что хотя бы по льду кататься не надо было, потому что ну лед как бы очень скользкий. Вы как бы понимаете. Прикиньте, покупка пар на льду какой-нибудь бесконечный. 10 миллионов бы раз бы упал. Хотя, ну, смотря где, это как-то не особо. Не особо жестко я сказал, да. Так, вот вода впиет Оп, оп, оп. Теперь сюда. Нет, это поздно, это поздно. Ну, я бы в тебе бы въездился. Вот типичная, как бы, пар... Ой, парку карта. фу Фу-фу-фу. Похоронили этот нахер колох паркук ваш? Мне ваш колох паркук нахер не нужен. Это если что, вы не поняли, о чем я говорю. Я проходил карту колох паркук, а то меня так задолбало то, что я... Ну, вообще, я ее не хотел допроходить, да но я все-таки ее допрошел, да потому что, ну, надо хотя бы одну карту до конца допройти. Да поэтому, да. Три ролика мучился, сидел, вообще, хиели. Я больше парков в жизни проходить не буду. Даже не надо мне тут говорить. Не надо, да. Вс ⁇ Угу. угу. Всё. Тихо. Оп-оп-оп-оп. Вот сейчас было почти, но ладно. <эцья> like, Нет. Нет, ну блях, сколько этот ролик уже идет? Мне просто интересно, мне хватит вообще гигабайтов информации или как там назывался мем. Мемчик. Мемчик, о том, уже 10 лет. Тихо-тихо, как и Майнкрафту, тихо, подожди-ка. Реклама скайпа, помните, да, типа вот это. Эх, эти старые времена, блях. Хера, блин. Хера, блин, может быть ты мне поможешь? Я звуки Хелмина слышал, это он, это все он задумал. Это он меня заставил проходить эту долбанную карту. Я вообще смогу прочитать, прочитать, сколько я умер в этой серии. Сколько я сделал смехти? Я просто... Я, я, я не в курсе. Я, я, я даже не знаю, буду ли я это считать. А, тут же можно посмотреть. Ну-ка, подожди-ка. Э, вот. Где? Где? Сколько я умер? Подожди-ка сколько я сдох? Где тут написано? Сколько лев стол Так, Что-то я не вижу. Я так понял. 185 смертей, вы что издевайтесь? Вроде как я там прочитал, где нужно было. Охиеть. Я думаю, что 80 смертей. Ну не 180, ну охиеть! Ну наконец-то все, все, все, все. Да ты издеваешься, какой нахер еще что ли? Это пиздец. Пожалуйста, давайте там будет попозже хотя бы. Ну, ну пожалуйста. Ты издеваешься? Это для кого сделано? Ну это, ну, ну издевательство, ну, ну, ну, ну бляха. Это все потому, что я стал ежить записывать время имя хэдкора, да? Поэтому херобин решил мне отомстить, да? Собака такая. С этим дропером долбанным. Это не я его скачивал, это я просто увидел дропер, откуда-то появился вообще неожиданно. Ещё такое, а может быть запишу ещё заодно. Может быть похайплю. Вот тебе и похайпил. Тоже мне, блин. Херобин долбаный. Это это все херобин, ничего не знаю, это не я, Да. Бля, можно я это проходить не буду? Я хочу сдаться. Есть такой, э, как бы, этот самый... Э, можно так сделать? Пожалуйста. Ну, типа, я просто... Я провею, вы не против. А, так что так? Окей. Ну, я после смерти сразу устанавливаюсь. Да пошел нахер! Бля, мне уже бомбит. А! Твою ж мать. То есть вы хотите сказать-то, что тут можно просто полететь вот так вот по немой. Я, не я понял вас. Не, извините, то, что я, конечно, читаю все такое, ну как бы извините, но я устал. Я записывал до этого миллион раз карты. Давай, подыхай уже. Спасибо. Все. Да. Райнбой. Так, ну как-то, кстати, по-моему, так и называется. Или нет? Бляха, я мог карту не так назвать, да? Подожди-ка. Я мог... А, нет, все правильно. Я просто думал, что карта по-другому называется. Я в начале видео мог не ту карту указать, сказать про нее. А вот это мне уже нравится. Это хоть как-то уже. Приятно. Приятно смотреть уже на это хотя бы. Ну как красота какая-то. Спасибо хоть за это. Разработчик карты, короче, против меня С Хиабьином, короче, там Сделку совершили За алмазы, бляха Теперь меня пытают Офигеть Да, ну, я ж боком Все. Еее, ребят, я пошел это так, все. а как мне вернуться? Так, ну да, конечно, спасибо огромное разработчику карты. Он на самом деле, ну реально постарался. Карта, э, мне кажется, чуть похуже, но она, в принципе, для начала именно дропер. Я вообще не думал, то что это тот же разработчик будет, э, который там немножко другую карту э, делал. На самом деле у него карты достаточно, ну такие, более-менее сложноватые, нормальные для кого-то. Ну, как по мне, у него такой средненький уровень карт, в принципе, и, то есть, нормально, в принципе, я это вполне могу пройти, только когда как. Как видите, у меня не всегда получается пройти все. получается, в принципе, в одном уровне я немножко подсчитывал, это, за это я хочу извиниться, правда, извините, но вот как-то так получилось, да. Кстати, почему-то в этой версии, когда я нажимаю Shift, не показывается то, что я Shift нажимаю. Может быть, это специально сделали, кстати? Чтоб, типа, ну, я не знаю, зачем это сделали. Скорее всего, это баг просто. Вот собака. Ледяной уровень, самый ужасный просто, да. Ну, тут, кстати, намного больше уровней, чем 7 как раз. Сколько их тут получается? 5. 12 уровней. Ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте видео. Всем спасибо. Пока-пока. Да. Вот как-то так. Долгая карта, конечно, но все-таки. Хоть и едко записываю, но я буду чаще записывать, обещаю. Раз в месяц хотя бы будет выходить. Это лучше, чем раз в 9 месяцев. Все, спасибо, пока-пока.